Дивиденды. Вот это уже те инструменты, которые скорее должны интересовать, если и должны интересовать, то должны интересовать тех, кто, помните, мы две фазы рассматривали формирование капитала, когда необходим его рост да, и получение пассивного дохода. Так вот, дивиденды должны интересовать в моем представлении тех, кто э, уже получает пассивный доход. Но практика показывает, что интересует чаще всего это как раз таки тех, кто только пришел на рынок и уже сразу же хочет получать дивиденды, потому что, ну это же так интересно, вы купили какую-то ценную бумагу, а вам капают, капают денежки, не работы, которую вы ну, вот от активного вашего труда. Нужно помнить, что дивиденды – это часть прибыли, ну или должна быть часть прибыли, которая распределяется между акционерами. Да? И, ну, как я проговорил, подходят те, кто уже получают пассивные доходы. Есть вот такие классификации, там, дивидендные короли, это называют те компании, акции тех компаний, которые выплачивают дивиденды, не делали приостановки ни разу на протяжении последних 50 лет, и что важно, они их в абсолютных цифрах, то есть в долларах, в центах, не снижали. То есть это 50 лет беспрерывных выплат и постепенного роста. И сразу всем хочется покупать именно их. Да? Думаете, раз 50 лет они уже выплачивают, почему 51 и последующие годы. Есть дивидендные аристократы, это все то же самое, но 25 плюс лет. Да? Ну и есть там а -а -а ачивер, те, кто 10% лет Ну, здесь какие-то примеры, там, Проктор, Гэлма, Кока-Кола, да, из таких из известных, проли... так, я, наверное, пролистал, да, слайдик, вот это хотел, я взял две компании, кстати говоря, обе компании мне сегодня напоминалки, ну, как бы, алерты пришли на максимум за последние две недели, то есть годовые максимумы обновила и кока и Аутрия, Кока-Колу все вы знаете, Аутрия это табачная компания, да, Мальборо сигареты делает. Они это исторические вот, компании, выплачивающие дивиденды. Я привел пару характеристик. Может быть, не совсем к месту сегодняшнего мероприятия, потому что я напоминаю, я все время говорил, говорю про акции не как отдельные компании. И не призываю вас инвестировать в акции отдельных компаний, а говорю про. Фонды, да, и чаще ETF, индексные фонды. Ну, вот здесь решил привести, потому что говорить просто про фонды. Про фонды я тоже, следующие там слайды будут, чтобы у вас было вот понимание, что вот, например, две голубые фишки, так называемые, крупная компания выплачивает дивиденды. Примерно одинаковой стоимости я подобрал, ну, примерно, там, акция Coca-Cola стоит 65 долларов, Altria 55 вот первая строчка, дивиденды и то есть размер дивиденда у Coca-Cola 1 доллар 76 центов. И это составляет 2,7% от стоимости акции. То есть вот 1,76, это значит никогда исторически за год она больше не выплачивала. Перед этим было 1,75, 1,4, 1,3, 1,2. Такие были когда-то ранее дивиденды по итогам, ну, годовые за год. И Несмотря на то, что она все время росла, дивидендная, ну, выплата дивидендов, доходность-то не впечатляет. Я понимаю, что все бы, наверное, ожидали повыше, не 2,71. Давайте посмотрим на earnings per share. Да? То есть это э, какую чистую прибыль компания зарабатывает на одну акцию. То есть, понятно, компания работает, у нее есть там общая гроз прибыли, там, сидержки, то -то -то. вот чистая прибыль и делится на количество акций, то, чтобы понимать, сколько на одну акцию этой при прибыли приходится. При цене акции 65 долларов чистая прибыль 2.25, а выплачивает она, видите, не из этих 2.25 1 доллар 76 центов. То есть она не всю прибыль, часть куда-то на развитие, на рост, там, управляет еще на что-то, но выплачивает с тем, чтобы это сейчас прибыль 2.25, могут настать времена похуже. Она станет это прибыль 1.8, но это тоже позволит компании выплачивать дивиденды и наращивать их. Она станет платить 1.77 и вроде не приостанавливала, и постепенно росло. Вот этот мультипликатор или коэффициент, там, как правильно сказать, поил от составил 74,67. То есть 75% от чистой прибыли компания направляет на дивиденды. То есть вот это вот доллар 76, это 75%, а 2,25. Думаю, понятно объяснил. Но сама, то есть дивидендный доход не впечатлила, я уверен, многих 2,7% годовых. Но рост стоимости акций, то есть сейчас на 65, на сегодня больше, да, раз максимум, я говорил, там чуть подросла, видимо, а за пять лет она подросла на 51%, то есть выросла там, получается, с 42-43, наверное, да. При этом компания Altria, мы можем тоже посмотреть известная, крупная давно выплачивает дивиденды и посмотреть на ее характеристики. Стоит-то чуть меньше 55 долларов, и вот акция у нас в кармане. Выплачивает дивиденды в 3,6, не 1,76, в 2 раза больше. Дивидендная доходность процентов Сразу кажется, что ну, намного мы интереснее бумагу нашли, покупать нужно ее. Если мы посмотрим чуть глубже, то увидим, что чистая прибыль у компании доллар 34 на одну акцию, и заметьте, выплачивает она 3,6, а зарабатывает доллар 34. И многие скажут, а откуда деньги-то, а деньги одалживает. У компании там будет, безусловно, большой долг, она будет его наращивать и Этот долг может быть не проблемой, пока ставки были, ну и пока остаются, я имею в виду, процентные ставки, э, низкими. Если вот такая инфляция, как сейчас 8,5, потребует, она уже требует и ответные меры, задержки с опозданием монетарной власти, э, будут увеличивать процентные ставки, то есть стоимость заимств не будет расти. То есть компании с большим долгом, скорее всего, себя будут чувствовать хуже. Им будет сложно обслуживать свой долг, если ставки вырастают, Вроде как бы на 1%, но сейчас они были в недавнем времени, в марте повысили на 0,25%. А, а так был коридор 0,025. То есть но от 0 до 0,25%. А если они вырастут до процента, то есть можно сказать, что выросли в 4 раза. И заимствование обслуживать будет намного дороже. Но я суть: вот по Яуте я подчеркнул, там 262% то есть не просто всю прибыль 100%, которую заработала компания, выплачивает в виде дивидендов. А еще одалживает где-то у других, то есть выпускает облигации на внешних рынках, на других рынках, занимает деньги для того, чтобы инвесторам выплат дивиденды. Ну и понятно, почему она делает. Потому что хочет оставаться в, в той же обойме да? королей, аристократов, дивидендных королей, дивидендных аристократов. То есть компания считает, что проблемы там вот такого размера прибыли временные. А вот если мы не повысим размер дивиденда, то мы из своего имени, которое там достигали 50 лет, сразу этого звания теряем. Да? Ну и понятно, держат такие акции уже пенсионеры, те, кому нужны стабильные, постоянно растущие денежные выплаты. То есть дивиденды любят пенсионеры, чтобы их получать и на них жить. И знать, что если сейчас выплачивает 3,6, в следующем году выплатит там условно 3,7, но не меньше. Но выплачивает она, выплачивает, но инвестор оценивает, а что этот бизнес, то есть сколько он зарабатывает, сколько он выплачивает. И видите, у нее, соответственно, в этой акции за 5 лет Снижение цены на минус 24. Это я к тому, что нужно смотреть не просто на дивиденды, на их проценты, на их размер, а еще на, на много разных вещей.